здравствуйте дамы и господа коротенькое видео которое называется друг виталия кличко я хочу показать для всех как кому нравится вот такое такая ксива друг виталия кличко если мне если если враг не угрожает, не репит мое очко. Всех словами побеждает друг Виталия Кличко. Такое удостоверение. Друг Виталия Кличко. Кому интересно, где такое можно получить, пишите в комментарии, я расскажу. А по Фейсбуку я действительно друг Виталия Кличко. Так что мне по праву такое удостоверение досталось. Приподнесли мне так по почте. Много социального, видно, хорошего сделал. Ладно, хорошо. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, я расскажу вам об этом удостоверении. Да. И видео второе сейчас еще о другом расскажу вам. Зайдите в следующее еще.